Приветствую вас друзья на канале индекс анализ рынка на сегодня 2 мая 2022 года Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем биткоин, посмотрим индексные показатели и некоторый фундаментал А также посмотрим альткоины по просьбе наших подписчиков Сегодня в прицеле моего внимания будет НИЕР, сегодня мы также посмотрим УЛЬТРУ, сегодня посмотрим Dia. и сегодня мы посмотрим еще ТЕЛОР Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддержите канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И на главной страничке YouTube канала обязательно подпишитесь, перейдите по ссылке и подпишитесь на страничку TradingView. Здесь выходят обзоры в видеоформате по отдельным альтам и по биткоину тоже. А также не забывайте обязательно подписаться на телеграм канал и Telegram чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем.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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как KuCoin и Huobi. Традиционно перейдем в раздел индексы на сайте онлайн, Посмотрим на страх и жадность. Индикатор с экстремальной зоны вышел в зону страха, показывает отметку 28. Тепловая карта показывает отскок и разнонаправленность на рынке. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Быстренько посмотрим, что у нас сейчас за последние 24 часа. Итак, у нас ликвидировано 41 тысяча трейдеров на 110 миллионов долларов. И соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки составляет 51,14% сейчас доминируют бычьи позиции также у нас сейчас немного снизился индикатор по alt сезону, показывает отметочку 22, давайте сразу глянем на доминацию биткоина доминация у нас находится на отметке 42.76, примерно в одном диапазоне 43.14 глобальная фиба мы не прорвали, сейчас консолидируемся под 100 дневные экспоненциальные средней скользящей и намекаем на то, что уже немного перегрелись и возможно какое-то коррекционное снижение нам потребуется на малых часах, мы все еще в зеленом денежном потоке, но опять-таки все в зоне перегретости, потому что все находится наверху. А вот 12 часов наоборот выходит в зеленую зону, но перед этим потребуется, возможно, какая-то коррекция. Если дальше продолжим движение в зеленую зону, то здесь тоже можем на дневном сузиться. То сейчас потребуется какая-то коррекция, а потом попытаемся еще раз 43-14 взять. Но можем также уйти сразу же на более глубокую коррекцию, но маловероятно. Поэтому думаю, что доминация по биткоину может еще прирастать, но это абсолютно очевидно. С учетом того, что происходит на рынках. Ну а на рынках у нас происходит, как вы видите, индексы в основном все фондовые индексы, конечно, очень сильно по итогам недели, собственно говоря, и по итогам месяца просели, там от 3 до 4% примерно. Корпоративные отчеты, которые выходили за первый квартал 2022 года, тоже не внушают оптимизма. Собственно говоря, инвесторы негативно восприняли множество результатов по этим отчетам. И, собственно говоря, после попытки там, в конце месяца немного возобновить восходящее движение, все опять повалилось вниз. То же самое и, собственно говоря, с курсом биткоина. Поскольку инвесторы все отказываются сейчас покупать дешевые акции, все еще думают о проблемах на геополитическом фоне, соответственно. Да, более того, закладывают в цену сейчас ожидания э, все связанные с ужесточением монетарной политики ФРС США. Ну и это все связано с тем, что еще и 4 мая буквально через два дня американский регулятор будет сейчас оглашать решение по процентной ставке. Ну и ожидается, что он ее в дважды увеличит, поднимет на 50 базисных пунктов до 1%. Рынок, конечно, это заложил уже все по логике, но пока еще не заложил выступление Пауэлла. Обычно, если он выступает после этого с определенным направлением, будь то там, например, Например, есть рябина или более мягкая какая-то риторика. От этого и зависит дальнейшее движение рынка. Но в целом, мне кажется, что рынок будет топтаться где-то в районе 40. Если 41,5 не перевалим по основной криптовалюте, то я думаю, что и мы сейчас ее посмотрим. Собственно говоря, да, прорыв за 41,5 будет означать какое-то какое-то понимание о том, что мы делаем дальше. Вот 40, от 40 до 41,5 за 40 мы должны закрепиться, грубо говоря, локально нам индикатор подсвечивает отметочку 40 с половиной. Вот 40 500, дальше у нас 41 это как раз у нас снизилось 50-дневное экспоненциальное среднее скользящее. Фибо все еще 41 500, но динамичное сопротивление сейчас находится на отметке от 40 500 до 41. Вот эту зону нам необходимо преодолеть для того, чтобы, скажем так, сменить риторику медвежью на обычную, да? В целом по акции его. И еще сейчас мы консолидируемся под нисходящей пунктирной красной паутиной. Это тоже важно, потому что если мы дальше вдоль нее будем двигаться, то потенциал к снижению у нас достаточно большой все еще сохраняется. Активный красный денежный поток вот, отскоки могут быть никто их не отменял но если смотреть недельку мы вчера ее буквально смотрели неделька пока развивает еще а, понижающееся движение пока даже волна на индикаторе а, vmc cypher b волна моментума не загибается засветляющиеся ее части это означает что мы вот как здесь не ушли на загиб видите да засветляющаяся часть на волне моментума потом уходим на загиб и идет переход уже в саму голубую часть от светлой к темной здесь этого пока нет это означает что отрисовку мы не завершили более а, младшие часы пока еще также не видно и на двухдневке я думаю что и на трехдневке это пока еще не видно но потенциал к тому что можем разворачиваться есть и рынок вообще в целом в неопределенности вчера смотрели хэшрейт смотрите он бьет рекорды по-прежнему да после этого можно резко повалиться вниз как было в мае вот пожалуйста май 2021 года кто помнит это падение вот он хэшрейт на отметке там 179 почти потом бабах ах вниз можно сказать, в два раза. Здесь может произойти в любую секунду то же самое и будет выглядеть как капитуляция, потому что вот еще очень интересный индикатор, кто не знает, или впервые на канале, это относительная нереализованная прибыль-убыток. Этот индикатор, по сути, он делит рыночную стоимость на реализованную. Ну, то есть если рыночная стоимость, понятно, это количество монет, там, которые находятся в обращении, умноженное на цену, да, ну цена умножена на количество монет, то реализованная стоимость, в данном случае, это реализованная стоимость, берет все монеты, берет их среднюю цену и берет периоды, когда она передвигалась монеты из одного кошелька в другой. Ну, грубо говоря, если говорить так. Ну, здесь в описании можно почитать на Look into Bitcoin. Все ссылки есть в описании к этому видео. Собственно говоря, это очень хороший индикатор, который показывает, в принципе, момент нахождения рынка для таких позиционных трейдеров, для ходлеров это очень хороший чарт для того, чтобы понимать, когда закупаться, когда фиксировать прибыль. Ну, то есть, вот видно, да, зона эйфории. И, например, эта же зона находилась вот в декабре 2017 года, понятно, да, в зоне эйфории, после чего началось падение до э, декабря 18. Пожалуйста. Зона Эйфории 21 год февраль не дошли чуть-чуть в зону Эйфории в октябре 21 года, но собственно говоря вот здесь было понятно, что мы перегреты, да? После чего повалились вниз. Сейчас мы в средних значениях находимся в зоне оптимизма, то есть то, что мы смотрим вниз, намекает на ситуацию, когда мы можем уйти в зону страха. То есть вот перевал из вот этой бледно-желтой в белую будет означать страх, а в зоне страха Большей степени вероятность к тому, что все-таки будем завершать медвежью историю через капитуляцию. Соответственно, вот когда актив проваливается сюда в зону, даже с учетом того, что он может вернуться, все равно валится вниз в конечном итоге в капитуляцию. Здесь может быть то же самое. Учитывать это в своих трейдах, но это позиционная история. Это не для, локальных, не для локального трейдинга, это для ходлеров. Вот, сейчас выглядим очень слабо, пытаемся отскочить. 6 часов уже отыграли, да, 2 часа пошли на залом, пошли на залом э, тренда и сейчас будем находиться в таком боковичке, можем даже свалиться вот на чуть пониже, 38600, куда-то вниз на сетку Emeyribon напуститься. дайте посмотрим еще другой набор индикаторов, классику посмотрим по биткоину, да, можем заламываться вот на 2 часах, в Боллинджер находится в, в, в перегретости, собственно говоря, там же MACDRSI, будем пытаться либо боковой, либо валиться, здесь еще можем чуть потолкаться на 6 часах. Через перипетии но выглядим очень слабенько это коррекционная отскок однозначно пока намека на какой-то безумный рост нету До, собственно говоря и большинство аналитиков придержится к тому что сейчас ожидать какого-то роста с учетом того что происходит на фонде не стоит потому что корреляция достаточно серьезная. вот так наверное можно будет сказать сегодня в отношении биткоина и давайте посмотрим альты нир последний раз мы его смотрели 20 20 какого там 28 февраля достаточно давно Смотрели мы его, если я не ошибаюсь, на недельке. Я думал, сходим ниже, честно говоря. У меня были, было мнение, что мы опустимся чуть пониже, прежде чем вернемся к росту. я предполагал, что ближайший будет 8, отметка, уровень. Потому что здесь была полноценная, полнотелая свеча Хайкенеши в момент обзора. А здесь, вы как можете ее сейчас видеть, она превратилась в такой волчок. Да? А была она полноценная в момент того, когда мы его смотрели. И была отметка где-то на уровне 9 долларов. 9 там, с небольшим он стоил в этот момент. Я предполагал, что он свалится к 8. Даже есть вариант, что вывалимся за Тут две формации отрисованы Большая формация и малая, да, в желтых линиях Я думал, за желтую свалимся И можем попытаться к нижней части канала пройти То есть через пунктирную красную паутины Вот сюда Либо красной свалимся, либо пойдем еще ниже к 6. То есть ближайшие были там семь Восемь, пол... потом семь с небольшим А потом уже в район 6. Но я думал, что вниз уйдем и отрисуем вот такую вот историю Но не ушли, ушли только до восьми то есть до 1 ушли, до 8 точно предполагалось, что уйдем. Почему? Потому что волна моментума не завершала отрисовку. Был намек на индикаторе VMC, Cypher B, что мы а, все еще в зеленом потоке. Не было а, намека на то, что уйдем в красную зону, но был намек, что двигаемся волной моментума вниз. Поэтому я предполагал, что можем ниже, чуть глубже копнуть. Не копнули, ушли прям до до линии треугольной формации, до нижнего ее ребра, от нее оттолкнулись и стрельнули. Конечно, такой полет не предполагался, что он прям сразу будет такой по НИРу, потому что в тот момент смотрели другие альты, там не было даже ближайших предпосылок, но они так и не отстрелили. Отстрелил только НИР, ну, связано это с его внутренним фундаменталом, я так понимаю, да, и поэтому был такой отстрел. Сейчас мы идем на коррекционное снижение, на недельке начинаем рисовать красный денежный поток, смотрит вниз волна ну нетрудно, да? все видно все видно и так пока двигаемся вот так в такой истории и поэтому я думаю что мы можем какое-то время еще Продолжить. Под рынок будем отскакивать, вот на дневке будем отскакивать, может быть, до середины, может быть до 13-3 Это глобальная FIBA до середины канала Боллинджера 14.7, да? либо до пунктирной рыжей. Сейчас мы не можем через нее пробиться. Пунктирная рыжая паутины на дневке. Собственно говоря, вот будем пытаться, потому что волна моментума внизу и так далее. А вот неделька и старшие часы пока не завершили формирование. На младших можем отскакивать на коротких дистанциях, на больших можем уйти вместе с рынком. Очень. Много будет зависеть сейчас от того, как на старших часах поведет себя биткоин. В принципе, смотрите, как хорошо отстреливаем. очень нейр выглядит. Хорошо ходит, скажем так. В целом хорошо ходит. Так, следующим активом у нас, значит, ультра. Просили посмотреть. Давайте из дневки. Ну что, перепродалась. Поставлю классический набор индикаторов. Значит, вот так мы выглядим. Ну чего, мы провалили сейчас золотое сечение 61.80. Золотой карман провалили. И тоже намекаем на то, что уходим в красный денежный поток, а RSI тоже в перепроданности, поэтому по большим часам не очень, по малым часам лучше, потому что закончился квинтал отрисовку 9 свечи, и на локальных трейдах мы можем отскочить 6 часов. А вторая, но не очень сильная свеча. Можем попытаться, можем попытаться чуть-чуть, как-то вяло, слабенько, пытаться пока можем. Все внизу, нет дивергенции на 6 часах пока, да, как вот здесь, чтобы можно было вот-вот дивергенция на волнах моментума и отстрелили. Здесь нет, смотрим в одну сторону и волнами, и графиком. Пока сильных импульсов по нему не вижу, если смотреть глобально, ну должны завершить отрисовку но на, на старших часах. То есть пока еще не завершились только-только, но уже можем быть, это может быть недалеко но красный денежный поток есть намека на разворота его пока нет но RSI в перепроданность и волна уже внизу, поэтому какие-то отскоки они будут в любом случае по нему в любом случае. Вопрос, вернется он к тайм хай или нет. Мое отношение к альткоинам вы знаете. На долгосрок их каким-то образом прогнозировать вообще невозможно. Они все завязаны на проектах, поэтому как будет вести себя проект, а также как будет вести себя тот, кто управляет этим активом, в любом случае его капиталом на рынке, а без управления актив помирает, это известный факт. Трудно предсказать. Достаточно молодая история. чем он там ему? Два года. Ну да, два года активу, собственно говоря, сейчас идет в красной зоне. Уйдет в зеленую или нет, не знаю, но то, что будет отскакивать в ближайшее время, точно пытаться. Потому что волна уже внизу. То есть он уже уходит потихонечку в зону перепроданности на старших часах. Следующий у нас это, значит, Диа. Слушайте, а этот отработал чашку, потом отработал ручку. Вот она была чашка, вот она ручка. Отработал, собственно говоря, и сейчас, если брать недельку... И сейчас ушли в канал, в нисходящем канале. Пока в активном красном денежном потоке на старших часах и должны его завершить. Пока завершаем. В момент рассмотра не видно, завершим или нет. На младших часах будут отскоки, потому что видно, что мы сейчас консолидируемся под... Кстати, достигаем сейчас максимально... максимального минимума. То есть глобальный лой практически дотянут, то есть мы до него дошли, он у нас был вот здесь, я от него кидал FIBA, минимальное значение 0.74, и мы здесь достигали отметки минимальной 0.74, 27.52, ну там короче с копейками, подсветили на индикаторе секвентал свечку, девятку, отскочили чуть-чуть, и если мы провалим, вот этот уровень, то мы будем рисовать ему новое дно то есть вопрос такой если сейчас мы закрепимся и будет понятно, что потенциал меняется но пока я этого не вижу точно, потому что у нас все смотрит вниз буквально Никаких дивергенций, ничего нет. Но если уровень устоит, и, скажем так, люди, которые инвестируют в этот проект, включая те, кто им управляют, посчитают, что этого достаточно для того, чтобы закупаться здесь и ниже не дадут спустить вот этих отметок, то тогда будет потенциал к тому, чтобы вырваться из канала. Если нет, то они проваливают, провалят его ниже, и мы пойдем по пунктирной, нисходящей синей паутины низ искать новый лой. Тирби Теллор. Он у нас выглядит вот таким вот образом. Он находится у нас в треугольно расширяющейся формации И тоже пока смотрит вниз Но на дневке также подрисовывается квинталом завершение э, динамики Вот она подсвечилась, свеча И тоже близко очень к глобальному FIBA 12 Недалеко от него Минимальное значение у нас здесь было 14.24 Но FIBA находится на 12 Вопрос, э, свалимся туда или сейчас коррекционно будем отскакивать Похоже, что должны отскакивать Насколько сильно и глубоко, трудно сказать Потому что активный красный денежный поток Младшие часы тоже в активном красном денежном потоке, тоже нет дивергенций. Пока все в негативном ключе выглядит, пока. Но я думаю, что это вопрос дней, потому что, как я уже и сказал, сейчас рынок отыгрывает ожидания риторики, истребиные риторики со стороны господина Пауэлла после того, как будет объявлено решение по процентной ставке Федеральной резервной системы США. Вот так сегодня выглядит рынок. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Хороших выходных, хороших праздников. Всех с праздником Ураза Байрам. С вами был Гош, канал UndXRate и до новых встреч.